Везде, но нигде не нашли круга, чтоб потанцевать и, Кроме твоей деревни Где Петрунька-то хороводит Где Петрунька ведет хоровод Где парень молодой Да в этот хоровод придет Присоединиться в кляске, но не выйдет Под танцем И парень горячий да молодой И на наются Бляски и скука Сразу дало Ой, как увлеченно на пляшу Ой, пляской, как увлечён Что стёртый даже подошвы Что стёртый даже подошвы Но не ухлёжий парнишка Забрызган Все лежит две ночи На траве примятой ножи Ой, -ей -ей, молодая Петрунка Мы искали везде, но везде, не нашли Круга, что потанцевать